думал над предложением от нашего клуба? Сразу ли согласился вернуться? Как первые эмоции после возвращения в клуб? Думал недолго, больше были, наверное, вопросы с предыдущим клубом, скажем так. И так как «Динамо» была самое конкретное, самое настойчивое, то, в принципе, выбор, наверное, очевиден. Три года тебя здесь не было. Так, на первый взгляд, что уже изменилось, что, может быть, осталось здесь по-прежнему? Ну, многие люди остались э, те же, что изменилось. Я пока еще не так э, долго здесь после возвращения, поэтому отвечу через какое-то время, скажем так. Познакомился ли уже с ребятами по команде, кого-то ты наверняка знаешь, кого-то, может быть, видел в первый раз? Как пока вливаешься в коллектив? Да, хорошо вливаюсь. Понятно, что с ребятами по опытнее, как бы знаком с кем-то лично, с кем-то заочно, с молодыми. Еще более тесно предстоит познакомиться, но пока все хорошо, все позитивно, поэтому, я думаю, проблем не будет. Работаешь пока по индивидуальной программе или уже вместе с командой? Вместе с командой, но так как команда начала работать чуть-чуть раньше, они меня, скажем так, в плане состояния опережают, поэтому определенные, определенную работу я доделываю индивидуально. Артем Викторович, наверное, один из самых молодых тренеров, под чьим началом ты работал, как работает, как тренируется под его началом, есть ли какие-нибудь отличия у такого молодого тренера? Ну, первое, что, наверное, так бросается, то, что человек постоянно интересуется, скажем так, состоянием твоим, и неважно, физическим, эмоциональным, то есть... Может делать какие-то корректировки, что, я думаю, не все тренера она, так, так поступают, и это, по я считаю, плюсом, но, когда в ситуации с тебе нужно, ну, чуть паузу дать какую-то, в этом вообще нет никаких проблем, я думаю, что, опять-таки, мы не так долго сейчас вместе работаем, но есть чувство, что все сложится успешно. Давай раскроем главную тайну. Тебя мы анонсировали с помощью инстаграм-аккаунта, давай откроем, откроем людям секрет, это твой настоящий инстаграм-аккаунт или подложный? Нет, конечно, это не настоящий, я в принципе не пользуюсь инстаграмом, но э, сам ролик посмотрел, тоже мне понравилось. С учетом того, что я особо в этой социальной сети не интегрирован, то ну, прикольно получилось. И вроде бы и людям тоже понравилось, поэтому позитивно уже Следующий матч нас ждет в воскресенье. Играем против Белшины. Планируется ли твое участие ну, на данный момент в этом матче? Как вообще настроить? Пока мы еще это не обсуждали, но я думаю, что, скорее всего, нет. Потому что, опять-таки, у меня есть, э, скажем так, индивидуальная работа, которую мне, там, та беговая, нужно доделать. И в нынешнем состоянии, наверное, только лишний будет риск. Я думаю... Мы сейчас с Виктором это обсудим, но нет пока такого конкретного решения. Но я думаю, что мы к какому-то вердикту придем. Если в этом году забьешь гол, ты всегда славился хорошими празднованиями. Уже думал, как в этом году будешь отмечать, если все получится? Мы в последнее время их праздную в принципе одинаково, и, наверное, это... Не все знают, но у меня не стало папа, он был военный, поэтому все свои голы я ну, праздную так и в честь него. То есть все шло что... все туда, скажем так.